Я сыграю то, что прям очень сильно любят мои подписчики. Они прям вот хотят, хотят это слушать и слушать. Поэтому твоя аудитория надеюсь это зайдет. Так, поехали. Можешь сыграть? Да, могу. Давай. Так, а что бы сыграть вам? Да что хочешь? Гаси. Офигенно! Спасибо блин, спасибо. блин, продолжай. Спасибо, спасибо вам большое. Из какого города? Изань. Я не оттуда. А, <сх> <сх> Девчата, все, давайте приятно было с вами пообщаться, приятно вам было. Давай, с вами спасибо, давай. Здрасте. Здрасте. Че сыграете? А чем такое прикольное, старенькое? Я его не слышу, я его хочу слышать. Блин, мне звонили. А знаю. Что теперь Ты сделать? Ты перебила звонком. Ох. Меня не слышно. Заключил телефон? Я его не слышу. Мне было, блядь, ехать домой. Домой. Через ну, на жесть. Тихость. Стоп, стоп, подождите, как мне его вернуть обратно? Я хотела музыку О, послушать. Все. Господи, я не хочу тебя терять. Лю, помоги мне, я пожалуйста. Не... Сделайте что-нибудь, пожалуйста. Я тебя не слышу, не я теряйся, понял, пожалуйста. я понял. Ну, я О, блин, ну как, Вов, подскажи, он так офигенно. Общем, Почему я тебя не слышу? Ну, тогда пока. Друзья, всем привет. Спасибо, что продолжаете смотреть ролики. Ваша поддержка очень важна для меня, поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, абсолютно любые комментарии, пусть будут негативные. Ролик должен вызывать эмоции, и я вас прошу, выплескивайте их в комментариях. Ходит миф, что гитаристам легко найти девушку. Это не совсем так. Да и вообще не обязательно учиться играть на гитаре, чтобы найти себе красивую девушку. Достаточно зарегистрироваться на сайте Emily Dates. Это премиальный сайт знакомств с приятным интерфейсом, где все продумано за вас. Каждый при регистрации указывает цель знакомства. Это одноразовые встречи или же отношения. Все это значительно уменьшает время пребывания на сайте. Все пользователи проходят ручную верификацию. Никаких ботов, только реальные знакомства. Можно указать параметры желаемой девушки, рост, вес и даже размер груди. Рекомендую сразу приобрести премиум аккаунт, с ним открывается больше возможностей и ты еще быстрее переходишь от переписок к реальным встречам. Ссылку на данный сайт я оставлю в описании, а теперь к ролику. Look sí, Спасибо большое. Да, ну что? Че, Альберт, тоже снимаешь? Да, конечно. Ты думаешь, я без записи вообще в чат рулетки сижу? Мне что делать нечего. Да, да, да. Блин, тоже что-то снимаю, ищу, значит, реакции. Блин, херу узнает. Одни, одни какие-то красивые девочки, очень красивые девочки попадаются мне. Никак. Да ты про меня, да? Не, ты красивый мальчик спасибо Кстати, может показаться, как будто бы у меня очень длинный стул На самом деле я не на нем сижу, я его просто отодвинул А, да? Фига себе Я купил себе... Ты всегда так? Я купил себе дорогой стул и не сижу на нем, Просто чтобы он на фоне у меня был, типа я сижу на нем. Офигеть, офигеть Альберт, ну сыграй что-нибудь Давай тогда я сыграю Цоя перемен... Круто, охранительно круто, хранительно круто. Вообще да. реально круто. Нет слов. Тут скинешь ноты этой мелодии. Да, да, окей. да, хорошо. Без проблем. Так, ну все, ты сыграл. Теперь сыграю я. Я сыграю то, что прям очень сильно любят мои подписчики. Они прям вот хотят, хотят это слушать и слушать. Поэтому твоя аудитория, надеюсь, это зайдет. Хотя я уверен, она перекрещивается во многом. Поэтому. Так, поехали. <решит> Реально круто. Не, вот ну это эта песня урзло как-то урзло. Вот из лав. Это, да. это под эту вот мелодию они вот это вот делали движение, но ну, я так не увидел к сожалению. а, я, я как будто то же самое сейчас сделал, когда слушал, как ты играл. Но не хочешь. Ильяс. скини Скинешь штабы, да? Да, да, да, не проблема. Блин, реально классно. Ребята, я знаю, что вы все знаете Альберта. 92% точно, <свят> поэтому остальные люди, которые вдруг Альберта не видели, или по каким-то причинам у не подписывались, по ссылочке в описании обязательно переходите, подписывайтесь. Классный парень. Спасибо, спасибо, спасибо. В общем, Альберт, было приятно тебя увидеть. Я тебя не буду поддерживать, пойду дальше, хорошо? Давай, тебе удачи офигенную реакцию найти. А — Да, спасибо тебе большое, Альберт, находи реакции, снимай, а главное, вот пока ты сейчас на хайпе, на этом волне, дальше, дальше, дальше. — Ну, мне кажется, этот хайп не так сильно продержится, мне почему так кажется. — Как знать, как знать, как знать, старайся, старайся, Стараюсь. получится. Мне приятно наблюдать, что... Кто-то из, скажем так, из чат-рулеточников-гитаристов так набирает просмотр, но это же прекрасно. Могу только... Ты так Блин. Ладно, ладно, я тогда пойду, спасибо тебе огромное. Альберт, давай, счастливо, было приятно увидеться с тобой так. Давай, пока-пока. Давай, пока. Здравствуйте. Ну что сыграть на гитаре? У вас есть любимая песня? Ну любимая нет, но мне вообще группа Дафт Панк нравится очень сильно. Ну давайте, а то вас все заставляют какие-то левые песни. Давайте, давайте свою любимую спойте. Класс. Ну, спасибо, я рад, что порадовал. У меня слова автоматически уже начали в голове играть. Да, Да-да-да. Привет. Привет. Сыграешь? Что сыграть-то? угодно. Что тебе больше нравится? Ты давно играешь? Сколько? Лет 17. Сколько? Самоучка, или ты где учился в школе? 8 лет музыкалки на гитаре. Да. Я на фортепиано 9 лет. Серьезно? Да. Я тоже хочу не -то учиться. снимаешь где-то? Ютуб Сейчас снимаешь? Подпишись, подпишись. <свист> Меня не выкладывают? <свист> <свист> <свист> <свист> а что, у тебя прикольная реакция Не надо Почему? А, а ты можешь написать? Как... <свист> <свист> <свист> <свист> вот <свист> <ты> мне вот <свист> тут напиши, я... я подпишусь Хорошо я напишу, но... но, но ты мне не скажешь. Multiple... Нет, тогда не скажу. Ну, пожалуйста. Ну... <prejudice> надо ты меня. Hine... Tava... Давай так, я напишу, как я записан в Ютубе, и ты не будешь против, что я тебя вывожу. Я не популярный блогер, хорошо? <dai> <kings> а, я... а я постараюсь сделать так, чтобы ты был популярным. Прекрасно. <п API> что я напишу как меня зовут, и ты разрешишь мне выложить себя. Ладно. Всё.